Здорово бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я, Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Каждый из нас делает ошибки в Call of Duty Mobile, те или иные но я совершаю постоянно одну и ту же ошибку. Вы ее заметите и поймете про какую ошибку я говорю в данном видосе. Этот топчик мог быть самым шикарным, самым красивым. Но увы, ошибка постоянно одна и та же. Приятного просмотра, не забудьте прожать лайк, не забудьте оформить подписочку, ну и оставить комментарий. Но ну, а если вам нужны сипишки по самым низким ценам, тем более скоро выходит Мифик, да-да-да, именно Кило Мифик, поэтому обращайтесь по ссылочке в описании вам там быстренько все сделают самые низкие цены в call of duty мобайл на данный момент психопат только этот долбоеб какой-то бородя ты блять с ним поехал блять то я уже пульта добавила, ладно. Вот второй. Да, у батчика там кто-то. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Boy, on peut y aller. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. C'est un peu comme ça. Je vais le voir. C'est un peu comme ça. Никого не вижу, честно говоря, вообще. Наверху вижу, сидит, башка торчит. Спрыгивает, да, походу? А, вон еще второй на крыше. С другой стороны. Побойди. Тотопик Думай, это еще чел какой-то бежал. Блин, по кому-то походу попало. Пожалуйста, туда батик. Я ни хрена не вижу никого.